Всем Hello, мои френдс, с вами снова вега-шоу. Недавно я установил себе новую игру, Apex Legends. Заранее извиняюсь, если я неправильно буду произносить название игры. И я подумал, а почему бы не сделать на нее обзор, рассказать свое мнение о ней и выяснить, считается ли Apex Legends убийцей пупк. Давайте начнем. И сразу говорю, это исключительно мое мнение. Если вы с чем-то не согласны, то напишите свое мнение в комментариях. Я обязательно прочту. Ну а теперь приступаем. Итак, переходим к первому. Это графика. Сразу говорю: я не графодрочер. и готов играть в игры хоть с графикой 80-х годов. Но специально для графадрочеров я все-таки решил вставить этот раздел. Так вот, графика тут в принципе хорошая, вот на каких настройках я играл. Как видите, у меня все на очень высоких. И я честно скажу, что PUBG в плане графики все-таки лучше. Во-первых, Apex Legends сделана на устарелом движке Source. На ней, если что, сделано Half-Life, Counter-Strike и другие игры, в частности, Valve. А пупка сделана на новеньком Unreal Engine 4. Во-вторых, у Apex Legends часто есть мыло. Ну, размытая картинка. А особенно посмотрите на эту детализированную в кавычках траву. Ванамас оценит. В Пупку тоже часто видишь мыло, но я все-таки скажу, что там на графике намного лучше, так что бал уходит в Пупк. Сюжет. Тут в обеих играх все очень плохо, но в Пупку все-таки есть сюжет, хоть и немного непонятный и скрытый. Даже разработчики это подтвердили. Я его объяснять не буду, а если хотите про него узнать, то посмотрите у других блогеров. А что в Apex Legends? А, разве что игра происходит во вселенной Тата? Тайтенфол, наверное, является его приквелом и происходит в будущем? И все? В игре пока что сюжета нет вообще. А если его добавить, то я сделаю ролик про разбора его сюжета. Так что Баус снова уходит у нас в пуб. Саундтрек. В Apex Legends неплохой саундтрек. Все, собственно, все. Конечно, не лучше, чем в поп, но сойдет. так что бал уходит обеим играм. Тут э, основном нечего рассказывать, так что вы сами понимаете. А вот и подошли мы к самому главному, а именно к геймплею. Вас в команде по 3 человека, каждый из вас выбирает только одного персонажа. Всего их 8, с обновлениями их число будет пополняться, и у каждого свой класс. А потом вы спрыгиваете с корабля на остров э, и начинается сра... начинаете выживать. Я бы хотел рассказать об одном плюсе игры Тут можно следовать за персонажами Нечто похожее есть в PUBG Mobile И это уже разнообразие а потом начинается сама битва Вот здесь попадается пореже, чем в PUBG а, Но тут можно оставить, кстати, отметки на среднюю кнопку мыши а, Персонажи постоянно между собой общаются В PUBG Mobile тоже можно общаться между персонажами Но там их озвучка просто ужасная Вы сами понимаете, кто играл а если вашего напарника убили, то можно его воскресить из мертвых. По всему острову есть канаты, из-за которых можно зацепиться и попасть быстро в определенную точку. И что бросается в глаза, так это очень дина динамичный геймплей. В Apex Legends ты постоянно куда-то идешь, постоянно с кем-то сражаешься, сражаешься, стреляешь, повсюду взрывы и стрельба. Новичку тут будет очень удобно и просто играть. А что в пуп? Ты там редко кого можешь встретить, а игра скорее рассчитана на тактику с командой. Единственное, что в Apex Legends всего один режим, а в PUBG их много. Видите, что Apex Legends геймплей очень разнообразен, так что балл отдаем Apex Legends. Комьюнити. В обеих играх хороший комьюнити, разве что в Apex Legends будут попадаться одни американцы, так что балл уходит обеим играм. Оптимизация и системные требования. У Apex Legends идеальная оптимизация. У меня, как видите, в игре 60 FPS с вертикальной синхронизацией. А без него у меня и до 100 доходило. Конечно, были иногда у меня фрезы, но они, они были очень маленькие и быстро проходили. Игра может пойти на слабых ПК, так что можете смело ее скачивать, те у кого слабые ПК. А что насчет пупок? то когда игра выходила, у игры были большие проблемы с э, в плане оптимизации. Игра постоянно лагала, и были часто фрезы. Со временем это все, конечно, исправляют патчами, но все же иногда игра подлагивает. А вот системные требования оттуда банчивые. У меня с прошлой видеокартой было максимум 40 fps на низких настройках. Так что игра уже для более средних компьютеров. И насчет багов. В Apex Legends их вообще нету. А в PUBG они есть, и даже я их часто замечаю, но они бывают веселые, так что это не минус. Ну мы отдаем балла ба обеим ба ба играм, так как в PUBG все нормально уже с оптимизацией. Ну и переходим к последнему пункту. Это читеры. За все время в Apex Legends я не встречал никаких читеров. Да, у игры очень хороший античит. А вот в PUBG уже встречаются читеры, хоть и достаточно редко. Даже я их видел. Бывали такие моменты у меня. Но тут же хочется поговорить о цене. Apex Legends бесплатная игра, ее можно приобрести в Origin. А пупка стоит не то что дорого, а даже цену повысили, повысили недавно. И вместо 900 рублей она стоит 950 рублей. И это небольшое преимущество, так как если читера забанят в пупку навсегда, то ему снова придется создавать аккаунт и заново покупать игру. В то время как Apex Legends стоит бесплатно и не проблема создать новый аккаунт читеру и скачать ее заново, так что Бау снова уходит обеим играм. Делаем выводы. Как видим я дал 6 баллов PUBG и 5 баллов Apex Legends, так что Пупк выигрывает. Но я не говорю что Apex Legends это плохая игра и она типа хуже чем PUBG, нет, она тоже хорошая и во многом соперничает с ним. Apex Legends это игра года наряду с Metro X Souls. Это хорошая бесплатная королевская битва во вселенной Titanfall. И я всем ее советую поиграть, не пожалейте, тем более она для слабых ПК. А, вот, а что же для вас лучше? Голосуйте в вопросе сверху в правом углу экрана и пишите свое мнение в комментариях. Если с чем-то не согласны, я все прочту и учту. Делитесь этим видео с друзьями и ставьте лайки, буду вам очень благодарен. А если мы соберем 50 лайков, то я сделаю обзор на Iron Side и сравню его с Warface. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.